День победы в мае, в памяти всегда Этот светлый праздник не забудем никогда Подвиги людей, борьбы жестокой дней И Берлин, так и знамя родины моей И пусть прошли года, но будет жить всегда Слава героям, защитившим мир тогда и враг пусть помнит, хоть и много лет прошло, Этот народ не победил еще никто Сталинград, Москва и Киев, Курская дуга, И блокаду Ленинграда нам забыть нельзя. Воин защищал страну жизни нещадя, Каждый город стал героем на войне тогда, И пусть прошли года, но будет жить всегда. Слава героям, защитившим мир тогда, И враг пусть помнит, хоть и много лет прошло, Этот народ не победил еще никто, Кровь свою пролив в победу добывал солдат, Пол Европы прошагавший гнал, Чему назад, На могилах неизвестным, на чужой земле, Огонь символ жизни отдавших, пусть запомнят все. Пусть прошли года, но будет жить всегда Слава героям, защитившим мир тогда И враг пусть помнит, хоть ему много лет прошло Этот народ не победил еще никто